Всем привет-привет! Меня зовут Ирина. А меня Оля. Сегодня мы снимаем интересный челлендж, который называется Замена антистресс. Здесь у нас в мешочках будут интересные антистрессы, сквиши или другие антистрессы. Мы не знаем, что у нас внутри. Нам будет помогать папа класть для нас сюрприз. У нас будет 5 раундов, да, Оля? Так что давайте скорее начнем. Будем выбирать с помощью камень-ножницы-бумага. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Я знаю, я знаю. Давай, выбирай. Какой мешок ты берешь? Я беру вот этот. А я вот этот. Открываем. Вот так открываем. У меня сквиж, котик, бургер. А у меня гамбургер. А -ня -ня -ня -ня -ня. пахнет у меня... А у меня пахнет вообще конфеты. Понюхай. М -м -м. У меня каким-то бургером пахнет. Я <связывается> кисть. <связывается> класс, просто класс. Да. Мне мой понравился. Тебе <связывается> твой понравился? Да. И приступаем к следующему раунду. Во. Раунд номер два. Давай. Кто будет выбирать? Давай. Камень, Камень ножницы, бумага. бумага. Раз, два, три. Все, я убираю. Я этот. <laughs> а я вот этот. Открывай я. У меня единорог. А у меня единорог. Медведь, наверное. Чем он а, у тебя как... пахнет? Ммм, какой-то клубникой. Моя любимая. Я люблю клубнику. Отрыва. Посмотри. Классно, у тебя такие глаза. <мас> мне на -на -на -на. кажется, тебе лучше попался, чем мне, скриш. А? Мне кажется, у тебя лучше попался, чем у меня. Да, понимаешься. Мне Классные у меня... игрушки, да? Да. Ну что, раунд номер три? Маме, нам, бумага! Раз, два, три! Оля выбирает. Какой выбирает? Этот? Да. А я? А <связь> я? Сэндвич. <связь> а у меня? А у меня что? <связь> У меня Пахнет тоже. прям как настоящий хлеб. А у меня такой сейчас будет. Мам, покажи, какой у тебя там. А у меня будет сейчас другой. А у меня вот такой. Покажи. У меня тебя тоже... У меня просто улыбается, а у тебя рот открыт. Он смеется. Одинаковые мало, что его с Классно, да? Вкусно пахнет по настоящим потомком. Да, если вместе соединить, смотри, прям хлеб. Настоящий. Просто классный, да? Классный челлендж, да? Да. С Раунд номер 4. Камень, не знаю, все, я убираю. Нет еще. Нет, Оль, я убираю. Mm. Я убираю. Тоже хочу. Mm. Почему ты все время убираешь? Mm. Ну, убирай. Правый, левый. Вот этот. У меня что какой-то панда. Тортик у меня. И у меня тортик. Вау. Оля, у тебя единорог. А у меня тортик панда. Эй, почему тебе тебя да выполняемся. Покажи ребяткам свой. Бо какой Оли красивый. У Оли понравился мой больше, да? Да. Потому что он с коммуника и шоколадом. Mm -hmm. yeah. Классные сквиш тортики. Раунд номер пять. Камень, ножницы, бумаги. Раз, два, три. Я убираюсь. Да, последний раз я выбираю. Mm -hmm. И я ни разу не убирал. Все, давай. Я выбираю. Вот. Можно? Можно? А? <связывая> я беру. Бери вот этот. <связывая> ну какой ты берешь? <связывая> <связывая> <связывая> Открываем. У меня такой щетку? Я белая. А у меня <связывая> <связывая> у меня булка, Рогалик. А у тебя Оле, что? А Оле, бу, какая штука, лизун какой-то. Дай. А, какая лепучка? Это лепучка какая-то. Леп, липится, сюда. Я а, а, а. Я летаю, я летаю. Что это? Кажи. Это летучая мышь липкая. Смотри, какая она красивая. Тянется. Фу, какая липкая гадость. Эй, смотри. Потяни на себя посерединке. Ого. Она не разовьется? Дай, дай. Прям липучка-липучка. <свят> <свят> <свят> Какая интересная штука антистресс. <свят> Уже как вот такое вот у нас интересное сегодня было видео. Мы с вами открыли 5 мешочков с антистрессами. Если понравилось видео, обязательно ставьте нам лайк, соли. И мы будем еще снимать видео. Да, такого рода. А сегодня всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока! Perfect! Perfect!